Вы занимаетесь вот психологией. Вот какой психотип может зарабатывать на бирже? Uh, биржа – это... Uh, я могу рассказать свой путь, и как я это вижу, как я это понимаю. По-другому я... Ну, я могу, конечно, я как психолог могу, но так проще, наверное. То есть uh, всю свою жизнь... Я пытался искать вариант, который мне подходит. Мне повезло, я поехал в Индию, мне сказали. Я это принял, еще раз, я это принял. Несмотря на то, что я доставник, несмотря на то, что я учитель э, и могу действительно научить, есть чисто узкие специализации, где я знаю, что лучше меня все равно никто не научит, как бы это ни звучало, но вот так. Э, я могу доказать. Э, и вот... Э, я, когда познакомился с этим, я работал риэлтором, и мы сидели там с нашими риэлторами. Во-первых, надо хотеть. Вот. Если не очень хочешь, как говорил Живанецкий, то не очень не получаешь. Поэтому хотеть надо, это первое. И второе, надо посвятить этому буквально все. Не имеет значения условности, не имеет значения ваши близкие, далекие и так далее, не имеет значения потому что вы можете знать лучше, чем они видят и знают. У каждого человека есть свое видение и свое право на решение. Оно может быть такое, оно может быть другое, его ни в коей мере нельзя не ни осуждать, ни, ни, никак. Я лично, когда сидел с этими ребятами, у них между собой был разговор про стаки. Стаки – это акции компании. Мне показалось это интересным, я спросила, что это и как-то, они мне начали объяснять, вот надо вот это, надо это, а что для этого надо. Короче говоря, я, так сказать, мне это стало интересно, потому что с детства я занимался головоломками различными, там, интеллектуальными, скажем так. Вот. Вот. У меня было в море книг, где надо было решать всякие тесты интеллектуальные. Вот. Ну, так было интересно. Вот. И мне показалось, что это тоже интересно. Вот я стала эти вопросы изучать. Я... Ну, очень скоро я уже знал больше, чем они знают. А потом я понял, что один я ничего не смогу сделать. По книгам не учиться. Книг у меня было море. Вот. Я их читал, я их скачивал, там, много, много всего. Я пошел учиться. Учиться – это очень тяжело. Учиться – очень тяжело. Это же не учиться, когда тебе 17 там, лет или там, 7 лет. Это же учишься уже в возрасте достаточно таком серьезном. Вот. И... Я понял, что это <смех> духлый номер, поскольку от курса курса курсу я понимал, что меня дурят, дурят нашего брата. Говорил Райкин, дурят нашего брата. Это был кошмар какой-то. Я тратил деньги, деньги, ничего я не... Ну, я, конечно, нарабатывал. И потом так получилось, что это был 2000 год, в Хьюстоне был семинар. Который стоил серьезные деньги. 2695 долларов. И, как сейчас это помню, было сколько, 20 лет назад. Э, это был сам семинар. Э, значит, пятница, суббота, воскресенье. Пятница это было 2,5 часа. Суббота это было 6 часов. И воскресенье это было 3 часа. Вот это все стоило 2695 долларов. Не считая перелеты, не считая гостиницы, не считая питания. Ну и каких-то там дополнительных. Например, день. Вот. И я понял, то есть было, звучало все классно. Делал индус. Что интересно. Индусы, ребята, умные, конечно, не спорю. Вот. Но они уже адаптированы к нашему современному цивилизованному обществу, индусы, и они уже все, все по-другому. Кстати, теперь не вице-президент тоже одной стороной оттуда. Вот. Ну, действительно, они очень умные, толковые. Но потом выяснилось о том, что это была красивая, очень красивая в которая была завернута. Сами знаете, что. Вот. Толку этого не было, но там было 37 человек, по-моему, 37 человек со всех штатов. Это все собрались в одном доме, огромный был дом. И вот все собрались вот на вот этот вот вебинар, и я с ними пообщался, а дальше... Я начал вычленять уже специфические какие-то моменты и начал брать курсы. И вот я взял один курс, который ну, положил основу моей, моей уже, моему обучению, которое я обучаю уже лет 15, наверное, обучаю, поскольку больше нет этого курса. Вообще его не существует. В мире его нет. Вот. Поэтому биржа, в принципе, в принципе, если подходить к этому вопросу, очень и очень и очень не для всех, потому что у человека есть менталитет, первое, а второе, у него есть predetermined mind, по-английски это, или запрограммированный ум. Биржа не для меня, биржа – это лохотрон, вот тут у нас писали в чате, я всегда читал, что биржа – лохотрон. Лохотрон, биржа – это для тех, кто не понимает, что такое биржа, и для тех, кто является владельцами лохотрона, так называемого. Поэтому, первое, это очень тяжело, это не для всех, это для единиц, но это потрясающая возможность, возможно, единственная в мире, вырваться под влияние всех условностей и всех своих работодателей и получения независимости. В идеале, если вы можете сделать, вам надо компьютер. Вот компьютер, не виден, да? Ну, мне просто второй монитор. И у меня окружено, если я бы вам показал, что здесь происходит, то это как космический корабль. Монитор вот такой вот, даже не видно рук моих, да? Несколько? Больше метра. Длину. Вот, еще три монитора, еще два лаптапа и так далее. Это работа. И тут в этой работе надо соблюдать, ну, условия. И так далее. Но еще раз повторюсь, это возможность и очень серьезная возможность выйти, быть, быть независимым и делать то, что хочешь, когда ты хочешь, и, и, и получать теоретически сколько-то.